Thank you.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 вот. Ну и дома, конечно, они писали Тогда компьютеров еще не было Печатная машинка стояла у папы Какой написал, марки? Красного цвета А, а Марку я не, не помню, да Красная, такая вот белая клавиатура Красная, вот у нее сбоку все И поэтому, когда сейчас вот Когда пишешь, это такое, может быть, тайное какое-то действие Сидишь тихонько, не слышно Если писатель раньше работал, это слышно Тук-тук-стук-стук стук, стук, стук. Да, а. это атмосфера не только даже писательских домов Но и больших таких трестов строительных угу. всегда там что-то печатали так да. далее. Это был, атмосфера держалась лет сто, наверное, ну столько примерно сколько лет печатали машинки да, а были в доме книги, скажем, не светские, скажем так да, конечно, тогда еще, вот сейчас много выходит духовной литературы,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 Вот, и были потом уже детская литература, тоже с уклоном... В святочность? Да, вот журнал «Пчелка» -то выходил тогда, и там о -о -о. он еще и революционный. Да, «Пчелка» — это революционное издание, это задолго до революции вот. был да. Мне очень нравилась эта «Пчелка», я ее читала. <catches> Замечательно. А когда вы, скажем, открывали Акачисты, вас вот эта тематика не отталкивала? А, нет, почему наоборот. Слог там такой сложный. Нет, никогда не казалось сложно. А, может быть, что-то какие-то слова не понимаешь сразу, но так это замечательно, потому что есть область, в которой не все понятно, а значит, есть а, простор, который можно еще исследовать, куда можно копать, изучать и постигать. Это дает ощущение какого-то дополнительного дыхания, простора.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 Эрзат, что ли, для каких-то узких областях. Да, вот, все э, не просто о цветоводстве, а все о, скажем, стиральных машинах. Вот огромный тон, красочный, причем непонятно, что это за жанр такой. Раньше его не было, какой-то западный, западный, да, вот, какой mm -hmm. западноевропейский, там, американский. Вот, как это сочленяется, вот, к кем друг другу братцу, приходится вот эти словесности современные, и та, на мы, в общем-то, воспитывались от советских лет. Ну, если про вот эти вот такие вот подборки огромные, компиляции, это же не художественные получается, да, про стиральные машины. Энциклопедия bunun... не весь чего. Erm kho. То есть mm. энциклопедия мышелок, вот спокойно я могу себе представить даже на первых позициях.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 Не просто представить себе, иллюстрации в книгах только помогали осознать, что вот как может выглядеть герой, там, и все такое. А теперь, ну, полностью, полностью переходит в разряд вот этих визуальных искусств. Да. Я думаю, что уже сейчас появляются книги с гибкими вот этими LED-экранами, где есть микропроцессор, который подключает книгу к интернету и иллюстрирует прямо онлайн.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 Ориентируясь на притчу, в общем-то, да, внутреннее, вы можете сказать, что вот Евангелие оказало на вас настолько глубокое явление, что вы как-то невольно следуете этому архетипу, что это не просто рассказ, не просто захламление, там, ну, про прочел там, пару бытовых историй, которые на лавочках у подъезда раньше рассказывали, а теперь в транспорте там подруги По мобильнику сообщают, да, вот. один парень пришел к какой-то девчонке, да, и вот что у них там, как у них там все это развивалось. Нет, вот ориентируясь на притчу, вы можете сказать, что действительно это внутренний архетип придан вам такой, что вы стремитесь говорить, ну, не как, может быть, не как пророки и святые отцы, но как человек действительно христианской культуры, которая подразумевает.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 человек, который занимается, в общем, критикой такой феномен, или это несколько преждевременное такое ну, определение? Да, тут вопрос, что считать про основы литературы, сейчас тоже спорит на эту тему, насколько правильно говорить и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 бы еще такое понятие, мне кажется, даже не обязательно, потому что ну, можно говорить о традициях, о христианской основе, автора о взглядах, вот но все это именно художественная литература, художественное слово. вот Наверное, православной литературой можно считать сейчас э, тоже такое есть направление, например, о жизни человека, который приходит в храм, вот или его впечатление о храме.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 Да. Многие, кстати говоря, из тех, кого мы вот опрашиваем, у кого мы берем интервью, говорят, что э, термин э, может быть и не нужен, если есть сама литература. Может быть, да. эти вот ярлыки, может быть, и действительно э, ну, как-то вот излишняя. Вот. Если она есть, она волей-неволей будет э, э, произведением духовного э, мастерства.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 не Небумажная, скажем так, не бумажных носителей. Вот газета «Православная Москва», где вы работаете, в общем, ответственным секретарем, уже некоторое время достаточно для того, чтобы это было заметно, и мы вам очень благодарны за эту работу, выходит еще и в электронном виде. Вот. Как... Распределяется вот это читательское внимание сейчас к электронному варианту и бумажному, вот хотя бы даже на примере газеты. И, вот, и в общем, это очень важно вот для нас понять, насколько чтение с экрана может быть адекватной заменой бумажного чтению, если уж такая замена у нас перед нами стоит в исторической перспективе.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 Вот. А на сайте там же фотографии добавляют, вот о чем мы говорили, что э, человеку в современном очень важен ряд визуальный. Вот. На сайте это можно воплотить там, фотографии, можно приложить аудио, если там э, о музыке, например, статья. Вот. И сразу статья становится так разнообразнее, разбита, красочная. Вот. И я думаю, что кому-то это помогает тоже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 подаваться. Да, говорят, что печатные версии уже это прошлое, они отходят. Бывает? Не хотелось бы в это верить. Все равно бумага есть, бумага, книга с книгой. Вот. Но технология любая, ее можно сделать и во благо, как во вред, так и во благо. То есть я думаю, что мы должны сейчас наполнять просто своим содержанием вот интернета это все пространства.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 Ну, книги сложнее, да, добывать. вот интересно, вы изучались по какой теме диссертации? По Николаю Рубцову изучала тему этнополистические константы в лирике Николая Рубцова. Угу. То есть константы, да, это с фольклором связано, я соотносила его лирику а с фольклором. Я думаю, что с интересом люди прослушают ваши лекции, которые вы читаете, как в Москве, так и вне Москвы. Вот, и, наверное, последний вопрос о роли, в общем, церкви, это странно я сформулировал, о роли церкви в, современном, вот, в современных книжных процессах. Это не касается, наверное, даже книготорговли, потому что это, это вот, то, что торговля, это вот совершенно отдельная вещь, согласитесь. Угу. А речь, конечно, о формировании, как бы сейчас выразились, контента собственно. Вот насколько церковь, э, в состоянии, или, я не знаю, там, э, даже не в состоянии, она в состоянии, конечно, влиять на эти процессы, но насколько она, и она вправе это делать, разумеется, но насколько это влияние должно быть э, заметным, что ли, э, в обществе. И э, вы же знаете, как э, у нас могут противодействовать любому влиянию, особенно вот Такому молодому старому институту, как церковный. Да? А, немедленно поднимаются какие-то крики протеста, дескать, не смейте, это наши епархи, куда вы лезете, и все такое. А, оставайтесь там, где вы были всегда, ну, имеется в виду в советские, в советские годы. Вот, а, вопрос о такте и тонкости в отношении вот этого громадного книжнего, книжного рынка никто не снимал. В общем, да, он остается очень актуальным.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 о церкви и писателей и читателя вот, книжного мира вот это надеюсь будет развиваться и дальше так что определенные плоды уже есть ну есть портал про например он как-то пытается выступить в роли такого навигатора в мире да. православных книги, допустим да и конечно конечно времени совершенно много мы возвращаемся к тому с чем мы были всегда вот и спасибо вам Настя за то